Тонирование Тонирование позволяет сделать фигурку более живой. Для работы нам понадобятся темперные краски, кисти размера 1 и 2, салфетки для чистки и высушивания кистей, стакан воды, чтобы разводить краску, промывать и смачивать кисть. Первый этап тонирования можно провести по влажной базовой окраске. Для начала нанесем базовый цвет. Как правило, базовый цвет накладывается в два слоя. Первый слой перекрывает цвет грунтовки. Второй слой позволяет добиться нужного цвета и лица. Для униформы рекомендуется чуть более темный оттенок того, который мы хотим получить в итоге. Пока базовый слой окончательно не просох, нанесем глобальные высветления. Для них используем цвет на полтона светлее того, что мы использовали для базового. Накладываем сильно разведенную краску на самые выступающие части фигурки. Чтобы получить плавный переход от одного оттенка к другому, краску стараемся наложить так, чтобы избыток влаги и краски скапливался там, где нужен наиболее светлый оттенок. Основной принцип – чем выше элемент, тем светлее. Возможно придется повторить наложение высветления таким образом два или три раза. Также покрываем воспитающим оттенком все выступающие в склад швы. Чтобы наложить глобальные затенения, место, где они будут располагаться, сперва смочим водой. Пройдемся влажной кистью по швам и глубоким складам. Пока влага в этих местах не высохла, накладываем затемненную базу. Сильно разведенная краска ляжет только на смоченную поверхность и скопится в стыках и щелях, что позволит не только затемнить нужные элементы, но и сделать плавный переход от базового цвета к затемнению. Складки тонируются лессировками, послойным наложением прозрачных слоев. Рассмотрим на отдельном элементе наложение лессировки. Первый слой кладется сильно разбавленной краской по всей площади затененного участка. Каждый следующий слой будет меньше по площади. Больше всего слоев получится самой темной части. Обратите внимание, Правильно разведенная краска должна высыхать почти мгновенно, сразу за кистью. Таким образом делаются и высветления. Послойное наложение позволяет добиться плавного и естественного перехода. После того, как краска на фигурке просохла, наложим рефлексы на выступающих частях, чтобы сделать высветление более фактурным. В нашем случае возьмем светло-песочный Накладываем его в один-два слоя, не слишком ярко. Теперь можно переходить к мелким элементам Начнем с ремней. Утопленные ремни красим как обычно, а для выступающих рекомендуется держать кисть перпендикулярно. Это позволит достаточно точно подчеркнуть форму ремня и не требует предельной точности. Излишки краски можно собрать влажной кистью или растушевать вдоль шва. В следующем видео рассмотрим окраску мелкой области. Помните главное правило тонирование производится прозрачными слоями, и количество этих слоев и их оттенок ограничивает только ваше видение прекрасно.